Глава 7. Свадьба в Кане. После этого Иисус вернулся в Иорданию, где, как уже говорилось ранее, Иоанн засвидетельствовал о нем. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. Тогда же Он избрал Иоанна, Андрея, Симона, Филиппа и Нафанаила своими учениками о чем мы рассказывали в истории про Иоанна Крестителя. И теперь Иисус приступил к великому труду всей своей жизни. В Кане Галилейской должен был состояться брак. Жених и невеста были родственниками Иосифа и Марии. Христос знал об этом семейном торжестве и о том, что там будет много влиятельных людей. Поэтому Он отправился в Кану в сопровождении своих избранных учеников. Как только стало известно о прибытии Иисуса, ему и его спутникам прислали особое приглашение. Это было то, что он задумал, поэтому он почтил праздник своим присутствием. Он довольно долго не виделся с матерью. За это время он был крещен Иоанном и пережил искушение в пустыне. До Марии доходили слухи о сыне и его страданиях. Иоанн, один из новых учеников, искал Христа и нашел его в плачевном состоянии, истощенным, со следами сильных физических страданий и душевных переживаний. Иисус, не желая, чтобы Иоанн стал свидетелем его мучений, мягко, но настойчиво попросил оставить его. Он хотел побыть один. Ни одно людское око не должно было видеть его агонии, ни одно человеческое сердце не должно было разделить его страдания». Ученик пришел к Марии домой и рассказал ей об обстоятельствах этой встречи с Иисусом, а также о его крещении, когда с небес донесся глаз Божий, признавший своего сына, а пророк Иоанн указал на Христа, говоря, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие от Анна, глава 1, стих 29. Тридцать лет эта женщина бережно собирала доказательства того, что Иисус был Сыном Божьим, обетованным Спасителем мира. Иосиф умер, и ей не с кем было поделиться своими сердечными переживаниями. Она разрывалась между надеждой и терзающими сомнениями, но всегда верила в той или иной степени, что ее сын был действительно Мессией. Последние два месяца она была в печали из-за разлуки с сыном, который всегда прислушивался к ней и ее просьбам. Довствующая мать оплакивала страдания, которые в одиночестве переносил Иисус. Его миссия была одновременно и причиной ее глубокого горя и поводом к великой радости. Она встретила на свадьбе такого же ласкового и послушного сына, но все-таки другого, ведь даже его внешность изменилась. В его святом облике, и благородном достоинстве она разглядела следы ожесточенного противостояния искушениям в пустыне и свидетельства его высокой миссии. Она заметила, что его сопровождают несколько молодых людей, которые обращаются к нему с почтением и называют учителем. Эти спутники рассказали Марии о чудесах, свидетелями которых они стали не только во время крещения но и во многих других случаях, а в заключение они решительно сказали: Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 45. От этого заверения сердце Марии возликовало, ведь надежда лилейная долгие годы тревожного ожидания оправдалась. Было бы довольно странно, если бы эта глубокая и святая радость не сопровождалась хотя бы капелькой естественной материнской гордости. Гости собрались, время шло. В конце концов, произошел инцидент, вызвавший много недоумений и огорчения. Оказалось, что по какой-то причине не недоставало вина. Вино было из чистого виноградного сока. И поэтому в такой поздний час уже не было возможности обеспечить им пир в достаточном количестве. На таких торжествах без вина было не обойтись, потому мать Христа, которая в качестве родственницы участвовала в организации праздника, обратилась к сыну, вина нет у них. В этих словах была скрытая просьба или скорее предложение к тому, для кого было все возможно, избавить их от нужды. Но Иисус ответил, что мне и тебе, жена, «Еще не пришел час мой» Евангелие от Иоанна, 2 глава, стих 4. И вот он был почтительным, но твердым. Он хотел показать Марии, что подошло к концу то время, когда она могла контролировать его как мать. Теперь ему предстояла грандиозная работа, и никто не должен управлять его божественной силой. Существовала опасность того, что Мария, учитывая свои отношения со Христом, будет считать, что у нее есть особое притязание и права на него. Нельзя, чтобы его, как Сына Всевышнего и Спасителя мира, удерживали от божественной миссии какие-либо земные связи и таким образом влияли на курс, которым он должен следовать. Было необходимо, чтобы он был свободен от любого личного влияния, чтобы с готовностью исполнить волю своего Отца Небесного». Иисус нежно любил свою мать. В течение тридцати лет он находился под родительской опекой. Но теперь ему пришло время заняться делом своего отца. Укоряя свою мать, Иисус также порицает многих, испытывающих раболепную любовь к семье и тем самым позволяющих родственным связям отвлечь их от служения Богу. Человеческая любовь священна но нельзя ей разрешать влиять на наш религиозный опыт или отвлекать наши сердца от Бога. Судьба Христа была предначертана, Его божественная сила была скрыта, и Он 30 лет безвестности и смирения ждал и не спешил действовать, пока не наступит подходящее время. Но Мария в гордости своего сердца очень хотела увидеть, как Он докажет собравшимся, что действительно является избранником Бога. Ситуация показалась ей подходящей, чтобы убедить присутствующих в его божественной силе, ведь, сотворив чудо у всех на глазах, он займет положение, предназначенное для него среди еврейского народа. Но он ответил, что его час еще не наступил, его время как царя быть прославленным и возвеличенным еще не пришло. Ему пока... Надобно быть мужем скорбей и изведавшим болезни. Земная связь Христа с Матерью разорвалась. Тот, кто был ее покорным сыном, теперь стал ее Божественным Господом. Ее единственной надеждой, как и у всего остального человечества, оставалось верить в то, что Он искупитель мира и безоговорочно слушаться Его. Страшное заблуждение Римской церкви возвышать Мать Христа наравне с Сыном Бесконечного Бога. Но Он, Спаситель, ставит вопрос в совершенно ином свете, показывая, что связь между ними никоим образом не поднимает ее до его уровня и не обеспечивает ее будущее. Человеческие привязанности больше не должны наносить ущерб миссии Христа, от осуществления которой, зависит участь всех мирожителей. Мария, осознав положение своего сына, преклонилась перед ним и подчинилась его воле. Она знала, что он выполнит ее просьбу, если так будет нужно. Ее поведение свидетельствовало об абсолютной вере в его мудрость и силу. И сотворив чудо, Иисус ответил именно на эту веру. Мария верила, что Иисус может исполнить то, чего она попросила у Него, и она очень беспокоилась о том, чтобы все, что касается торжества, было должным образом организовано и прошло с должной чинностью. Прислуживающим за столом она сказала, что скажет Он вам, то делайте. Евангелие от Анна, глава 2, стих 5. Таким образом, она со своей стороны сделала все, что было в ее силах, чтобы подготовить путь. У входа в дом стояли шесть каменных водоносов. Иисус приказал слугам наполнить эти сосуды водой. Они с готовностью повиновались этому приказу. Вино требовалось немедленно, и Иисус повелел: Теперь почерпните и несите к распорядителю пира. Евангелие от Анна, глава 2 стих 8 Служители удивились, когда из столько что наполненных кристально чистой водой сосудов полилось вино. Ни распорядитель торжества, ни гости не знали, что вина не доставало, потому, попробовав его, распорядитель был поражен, ведь это вино превосходило по, по вкусу все, что он когда-либо пил прежде и сильно отличалось от того, которое подавали в начале праздника. Он обратился к жениху. «Всякий человек...» подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег до сели. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 10. Этим чудом Иисус показывает, что мир сначала предлагает лучшие дары, которые могут очаровывать и радовать глаз, но он до самого конца предлагает добрые дары, всегда приятные и свежие. Они никогда не портятся и никогда не утомляют сердце. Удовольствие мира перестают приносить удовлетворение, его вино начинает горчить, а веселье омрачается. То, что начинается песнями и радостью, заканчивается усталостью и отвращением. И только Иисус дарует праздник душе, который всегда приносит удовлетворение и радость. Каждый новый дар совершенствует способность получателя Цените наслаждаться благословениями Господа. Он дает щедро, свыше того, сколько просят или ожидают. Этот вклад Христа в свадебное пиршество был олицетворением средств, применимых для спасения. Вода символизировала крещение в его смерть, вино ⁇ его кровь, пролитую ради очищения мира от грехов. Дар, сделанный гостями на этой свадьбе, был щедр, но не менее обильным является дар, предложенный, чтобы изгладить беззаконие человечества. Еще совсем недавно Иисус постился в пустыне, страдая ради того, чтобы помочь человеку преодолеть власть желаний, давлеющих над ним, что, среди прочего, привело к свободному употреблению опьяняющих напитков». Христос не предложил гостям свадьбы вино, которое в результате брожения или подмешивания одурманивало. Он дал им чистейший виноградный сок. Этот напиток должен был вызвать здоровый аппетит. Гости отметили качество вина и вскоре стали задавать соответствующие вопросы, в ответ на которые слуги рассказали о чудесных деяниях молодого галилеянина. Компания слушала с безграничным удивлением, выражая сомнение и изумление. В конце концов, они принялись искать Иисуса, чтобы отдать Ему должное уважение и узнать, как Он совершил это чудесное превращение воды в вино. Но так и не нашли Его. Он с достойной скромностью совершил чудо, а затем тихо удалился. Когда присутствующие удостоверились, что Иисус действительно ушел, то направили свое внимание на Его последователей. Впервые у учеников появилась возможность признать себя верующими в Иисуса из Назарета как Спасителя мира. Иоанн поведал о том, что он видел и слышал, учась у ног Христа. Он рассказал о чудесных явлениях во время крещения Иисуса пророком Иоанном в реке Иордан. Как свет и слава не зашли на Него, с небес в виде голубя, а голос, доносившийся с безоблачного неба, провозгласил его Сыном Вечного Отца. Иоанн излагал все с убедительной доходчивостью и точностью. Все, находящиеся на Перу, заинтересовались, и многие, кто с волнением искал Мессию и ожидал Его, подумали, что, возможно, и вправду он может быть обетованным Израилевым. Новость о сотворенном Иисусом чуде распространилась по всей округе и даже достигла Иерусалима. Священники и старейшины были поражены вестью. Они с удвоенным интересом принялись изучать пророчество, указывающее на пришествие Христа. Больше всего они хотели узнать цель и миссию этого нового учителя, который так скромно жил среди народа, но творил такие дела, которые до него никто сотворить не мог. В отличие от фарисеев и старейшин, предпочитающих держаться обособленно, он присоединился к многолюдному праздничному собранию, и хотя ни одна тень мирского легкомыслия ни Нинаюту не омрачила его поведение, он благословил собрание своим присутствием. Вот урок для учеников Христа на все времена. Не нужно уходить от общества отказываться от любого социального контакта и отгораживаться от своих собратьев. Чтобы достучаться до всех слоев населения, нужно идти к ним навстречу, потому что маловероятно, что они обратятся к нам по своей инициативе. Божественная истина трогает сердца мужчин и женщин не только когда она доносится с кафедры. Христос пробудил их интерес обратившись к ним, как тот, кто желает им добра. Он искал их во время их привычных занятий, проявляя заинтересованность к их повседневным делам. Он нес наставления в дома людей, располагая целые семьи влиянию своей святой жизни. Его искреннее личное расположение помогало приобретать сердца для Царствия Божьего. Рабам Божьим, Стоит следовать этому примеру великого учителя. Какими бы поучительными и эффективными ни были бы их публичное обращение, следует помнить, что есть и другое поле деятельности, скромное, но не менее многообещающее. Такой труд уместен как в трущобах, так и в роскошных особняках, как в уединенных местах, так и среди народных собраний. Поведение Иисуса в этом отношении было прямой противоположностью правилам недоступных еврейских лидеров. Они отгородились от людей и не стремились к тому, чтобы принести им благо или заполучить благосклонность. Но Христу были не небезразличные интересы людей. Как не безразличны они должны быть тем, кто проповедует Его Слово. Однако это не должно исходить, из желания самоудовлетворения или из любви к переменам и удовольствиям, но из стремления использовать каждую возможность для добрых дел, чтобы пролить свет истины на сердца людей и сохранить чистоту жизни не испорченной безрассудством и тщеславием общества. Своим посещением свадебного торжества Иисус намеревался разрушить бытующие среди евреев классовые барьеры и открыть путь для более свободного общения друг с другом. Он пришел не только как Мессия Иудеев, но и как Искупитель Мира. Фарисеи и старейшины избегали общения с любым классом кроме своего. Они держались в стороне не только от язычников, но и от большей части своих соплеменников, и их учения привели к тому, что все классы отделились от остального мира, сделав их самоправедными, эгоистичными и нетерпимыми. Это строгое уединение и фанатизм фарисеев сузили их влияние и породили предрассудки, которые Христос собирался искоренить, чтобы его миссия охватила все сословия. Те, кто рассчитывают сохранить свою религию, запирая ее в каменных стенах, дабы уберечься от скверны мира, теряя драгоценные возможности для просвещения и пользы человечества. Спаситель искал людей на людных улицах, в домах, лодках, синагогах, на берегах озер и на свадебных пиршествах. Много времени он провел в горах, искренне молясь, чтобы, вернувшись, быть готовым к борьбе и активному труду среди людей – чтобы просвещать и помогать бедным, больным, невежественным и цепями сатаны, а также нести весть богачам и вельможам. Служение Христа разительно отличалось от служения иудейских старейшин. Они воздерживались от сопереживания людям, считая себя избранниками божьими и демонстрировали ложную праведность и свое высокое положение». Иудеи настолько отдалились от древних учений и Иеговы, что полагали, что будут праведными в глазах Бога и получат исполнение Его обетований, если будут строго придерживаться буквы закона, данного Моисеем. Рвение, с которым они следовали учениям старейшин, помогало им казаться крайне богобоязненными. Недовольствуясь тем служением, которое Бог доверил им через Моисея, они постоянно стремились взвалить на себя более суровые и трудные обязательства. Они измеряли степень своей святости количеством церемонии, тогда как их сердца были полны лицемерия, гордыни и жадности. Проклятие Божье лежало на них по причине творимого ими беззакония. Но в это же самое время они называли себя единственным праведным народом на земле. Неосвященное и противоречивое толкование закона привели к наслаиванию традиций на традиции, ограничивающих свободу мыслей и действий, пока заповеди, таинства и служение Богу не затерялись в непрерывной череде бессмысленных обрядов и церемоний. Их религия стала рабским ярмом. Они настолько ограничили себя, что не могли выполнять основные жизненные обязанности, не прибегнув к услугам язычников по выполнению необходимой работы, которая евреям была запрещена из-за боязни нечистоты. Они пребывали в постоянном страхе осквернения. Непрестанные заботы об этом затмевали их умы и ограничивали их жизни. Иисус начал труд преобразования с того, что приблизился к человеку, он был иудеем и поставил цель оставить после себя идеальный образец истинного иудея. Хотя он упрекал фарисеев за их претензиозное благочестие, желая освободить людей от бессмысленных связывающих их обязанностей, он проявлял глубочайшее почтение закона Божьего и учил послушанию его требованиям. Иисус осуждал невоздержанность, потворство похотям и безрассудство. Но при этом по своей природе был общительным. Он принимал приглашение обедать как с мудрецами и знатью, так и с бедными и обездоленными. В таких случаях его речи своей поучительностью и вдохновением удерживали внимание слушателей. Он не поощрял разгул и кутеж, но был не против невинного счастья. Иудейское бракосочетание было торжественным и волнующим событием, угодным Сыну Человеческому. Чудо, совершенное там, прямо указывало на разрушение еврейских предрассудков. Ученики Иисуса извлекли из этого события урок сочувствия и человечности. Его родственники с теплотой и любовью потянулись к Нему, и когда Он уехал в Капернаум, они решились сопровождать Его. Своим присутствием на этом празднике Иисус одобрил брак как Божий институт, и на протяжении всего Своего служения Он уделял особое внимание брачному завету, приводя его как иллюстрацию для многих важных истин. С этого момента Иисус стал являть Своему народу Свою истинную сущность. Он отправился в Назарет, где Его знали как скромного плотника, и в субботу посетил синагогу. По традиции старейшина стал читать пророческие тексты и призывал людей не переставать надеяться на Мессию, которая освободит народ от иго и принесет благодатное правление. Он стремился оживить веру и мужество иудеев, повторяя свидетельства скорого пришествия Мессии и делая особое ударение на царственную власть и величие, которые будут присутствовать при его пришествии. Он внушал слушателям мысль, что Христос воссядет на престоле в земном Иерусалиме, а его царство будет всего лишь временным. Он проповедовал, что Мессия явится во главе армии, победит язычников и избавит Израиль от притеснения врагов. В конце службы Иисус, спокойно и достоинством поднявшись, попросил их подать ему книгу пророка Исаи. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять, сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание, сие услышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его. Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 18 по 22. Считалось, что этот отрывок из Писания относится к грядущему Мессии и его служению, и когда Спаситель объяснил слова, которые он прочитал и указал на священное служение помазанника, отпускающего измученных, освобождающего пленных, исцеляющего сокрушенных, дарующего слепым прозрения, несущего миру свет истины, люди под впечатлением от мудрости и силы его слов ответили горячим согласием и сердечными молитвами Господу. Иисус не учился в пророческих школах, но и самые образованные равины не могли говорить с большей уверенностью и авторитетом, чем этот молодой галилеянин. Его впечатляющее самообладание, могущественный смысл его слов и божественный свет, исходящий от его лика, поразили людей с силой, никогда не испытывая мое имя до того, как Иисус предстал пред ними, живой толкователь слов пророка о себе». Но когда Он объявил, «Ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами» Евангелие от Луки, глава 4, стих 21, его слушатели снова задумались о праве этого человека притязать на помазание, высшее положение, которое только может занимать человек. Интерес общины пробудился, а их сердца наполнились радостным волнением. Но сатана был тут как тут зароняя семена сомнения и неверия, и люди вспомнили, кто именно обращался к ним как слепым, как пленникам, остро нуждающимся в помощи. Многие из присутствующих знали Иисуса как скромного сына плотника, трудившегося вместе со своим отцом Иосифом. На первый взгляд, он ничем особым не выделялся, и семья его была не из богатых. Представление об ожидаемом иудеями Мессии в корне отличалось от того, что представлял собой этот скромный человек. Они верили, что Избавитель придет с благословением и честью и силой займет престол Давидов. И тогда они возраптали: «Он не может быть тем, кто избавит Израиль. Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем?» и они отказались поверить в Него без особого знамения. Они открыли сердца неверию, и предубеждение овладело ими, ослепив их суждения так, что они позабыли о недавно услышанном свидетельстве, когда их сердца трепетали от осознания того, что именно их Искупитель говорил с ними. Но Иисус продемонстрировал им свой божественный характер,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 Иисусу были известны самые потаенные мысли стоявших перед Ним. Он ответил им, ссылаясь на события из жизни пророков. Людям, которых Бог избрал для особой и важной работы, не было позволено трудиться для жестоковынного и неверующего народа. Но верующие люди с чуткими сердцами были особо благословлены проявлением силы Божьей, явленной через его пророков. Отступничеством Израиля во времена Ильи Иисус проиллюстрировал истинное состояние людей, к которым Он обращался. Неверие и самовосхваление древнего еврейского народа побудили Бога пройти мимо своих многих вдов, бедняков и страждущих Израиля, чтобы найти приют для своего слуги среди языческого народа, в вере в его попечение язычницы но она была особым образом благословлена, ведь жила в согласии с открытым ей светом. Бог также обошел многих прокаженных Израилевых, потому что их неверие и злоупотребление бесценными привилегиями поставили их в положение, при котором Господь не мог явить ради них свою силу. С другой стороны, языческий сановник, который жил согласно своим убеждениям о добре, полностью соответствовал Божьим стандартам. Он чувствовал свою нужду в помощи, и его сердце было открыто для уроков Христа. В глазах Бога он оказался более достойным его особой милости, поэтому был излечен от проказы, а также получил свет Божьей истины. Этим Иисус преподал важный урок всем тем, кто согласился прославлять его имя до конца времен, что даже к язычникам, которые действуя по правде, живут согласно данному им свету, поскольку способны отличить правильное от неправильного. Бог относится с большей благосклонностью, чем к тем, кто, обладая великим светом, заявляют о своем благочестии, но повседневной жизнью противоречат своим заявлениям. Так Иисус стоял перед иудеями спокойно обнажая их сокровенные мысли и вскрывая горькую правду об их неправедности. Каждое слово резало, подобно острому ножу, ведь им открывалась их порочная жизнь и греховное неверие. Теперь они презирали веру и благоговение, которыми Иисус поначалу вдохновлял их, и отказывались признать, что этот человек, произошедший из бедного и низшего сословия, был больше, чем просто человек. Им не нужен был царь без богатства и славы, царь, не стоящий во главе наводящих ужасов легионов. Их неверие породило злобу. Сатана овладел их умами настолько, что они в гневе и ненависти подняли крик. Собрание прервалось, Иисуса силой вывели из синагоги за город и убили бы, если бы могли. Казалось, все хотели его смерти. Они подвели его к краю пропасти, намереваясь сбросить вниз. Крики и проклятия сотрясали воздух. Некоторые уже начали бросать в него камни, но он вдруг исчез. Они так и не поняли, когда и как. Ангелы Божьи сопровождали его среди этой обезумевшей толпы и спасли ему жизнь. Небесные посланники были рядом с ним в синагоге, когда он проповедовал. Они были с ним, и когда на него... Напали неверующие, разъяренные иудеи, ангелы укрыли его от глаз обезумевшей толпы и перенесли Иисуса в безопасное место.